Видео предоставлено специально для сайта 812photo.ru Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, все познается в сравнении. И сегодня я буду проводить сравнительный обзор кольцевых фотовспышек. Итак, сегодня в обзоре будет представлена кольцевая фотовспышка Viltrox JY670, а также ее старший брат JY670C. Обе этих вспышки имеют PC-порт, а также разъем для подключения внешнего источника питания. В оба комплекта вспышек входит 6 переходных колец диаметром 49, 52, 55, 58, 62 и 67 мм. В каждый из комплектов входит кожзамовый чехол. Внутри чехол мягкий, но при этом держит форму. У обоих вспышек ведущее число 14. Однако у старшей модели время минимальной перезарядки выше, чем у младшей на целых 0,4 секунды. Модель 670C имеет одно огромное преимущество – автоматическую подсветку автофокуса. Также, если вы нажмете кнопку «Ламп» на задней панели вспышки, то подсветка автофокуса будет работать как фонарик бесконечно долго, пока у вас не сядут батарейки или пока вы снова не нажмете кнопку «Ламп». Также подсветка автофокуса автоматически отключится через некоторое время после его срабатывания или же мгновенно при срабатывании основной вспышки. На младшей же модели, если вы нажмете кнопку «Ламп», то подсветка автофокуса будет работать только 20 секунд, после чего автоматически отключится. Также она мгновенно отключится при срабатывании основной вспышки. Автоматической подсветки дисплея при нажатии на какую-либо кнопку нету ни у одной из этих вспышек. И ее нужно включать вручную. На обоих моделях Подсветку дисплея можно выключить путем повторного нажатия на кнопку включения подсветки дисплея. А у младшей модели подсветка дисплея работает значительно дольше. Модель JY670 имеет только один мануальный режим, в котором вы можете отдельно настраивать сторону А, отдельно сторону Б, а также вместе А и Б. Модель JY670C имеет значительно больше режимов. Это обеспечит вам максимальный комфорт и универсальность при съемке. В режиме мульти сторону А и сторону Б можно настраивать раздельно. Также в этой модели присутствует уже привычный многим ETTL режим благодаря которому вы просто сможете наслаждаться процессом съемки. А его широкая настройка обеспечит вам высококачественные фотографии. В ручном режиме вы сможете настроить сторону А и сторону Б раздельно для получения необходимой вам тени. Цветовая температура обоих вспышек 5500 кельвинов обе модели крепятся на объектив. На мой взгляд, модель JY670C куда более многофункциональная, поэтому лично для себя я выбираю ее. А младшая модель выигрывает только в минимальной скорости перезарядки. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и удачных вам кадров!